Добрый день. Мы вас приветствуем. И начнем уже с очень важного аспекта. Это да, просто... турист. С нами Татьяна Кузьменко. Мы уже часть просмотрели. Ну да. ничего, продолжим. Как раз в тему, потому что как раз на этом слайде мы вспомнили, что нам надо было включить звук для записи. Ответственность. Ответственность. О! Ответственность! Да, про ответственность, когда мы э, ходим э, путешествие ну, я считаю, что экотуризм — это не только горы, в принципе, это не только какие-то уединенные места природы, это также и город. То есть я сюда подключаю и городской экотуризм. И, естественно, нежелательно, там, у тебя хорошее настроение, ты вырвался из Украины в отпуск, это не дает тебе права э, вести себя вальяжно и неуважительно относиться к жителям той страны, куда ты приехал, да? даже если ты приехал в Оленькрузе, то брать на себя ответственность за свое окружение, не мешать другим. Будем отдыхать. Э, в горах хочешь, там, можешь брать с собой любые какие-то. Ну, если ты хочешь просто громко песни послушать, возьми наушники, слушай на здоровье. Хочешь, можешь брать с собой. Мне очень понравилось брать с собой записи каких-то семинаров длятся в горах самое время и место, когда тебе никто не мешает, не отвлекает, не дети, ничего. Ты можешь просто сосредоточенно услышать ту информацию, которая была тебе записана там полгода назад. Дошло? Да, все Дошло. Нужно выбирать маршрут. Вот мне нравится эта картинка. Да. Почему важно выбирать правильный маршрут? Если вы ездите уже с кем-то, с гидом, ну, у вас, в принципе, шансов на 99%, что с вами все будет в порядке. Но всегда есть шанс, что что-то пойдет не так по причине того, что человек не услышал, потому что он был занят чем-то, да, и могут быть какие-то травмы. И, ну, это действительно правда. Люди не хотят слышать иногда просто информацию, заглядывать в паспорт на свой возраст не хотят э, делать остановку для отдыха хотя у них проблемы с сердцем грубо говоря да потому что они верят в свои силы там да, и так далее то есть ну, нужно э, понимать что если вы идете группой то ответственность ты берешь не только за себя а нужно еще понимать если вы в горах то ты еще берешь ответственность перед своими товарищами которые тебя должны будут спустить и твой рюкзак то есть это для них нагрузка какая большая, и это прерывание маршрута возможно. Поэтому нужно думать про удобство и безопасность, не только свою, но свою в первую очередь, конечно. Вот тоже, да, пример, это опыт у меня с То есть у нас руководитель 72 года уже. Но, четкие инструкции, следования по маршруту, есть тропа и ни шаг вправо, ни шаг влево. Почему? Потому что, например, вот эта эльбрусская, при Ильбурсе, и ну, как бы глубина этих щелей, она может достигать до 300 метров. Никто не пойдет за тобой туда вниз спускаться, потому что даже не будет таких грёвок. Это нужно понимать. Mm -hmm. как бы, ну, если мы говорим о дикой природе, то это не шутки. Если говорят вечером все, закругляемся, больше никуда не поднимаемся, то Но мы должны делать. слышать, мы должны верить или хотя бы задать вопрос, а почему? А почему? Спросите руководителя, почему запретили, почему сказали этого не делать и так далее. Задавать вопросы, не стесняться, а чем больше вы будете знать, тем быстрее вы будете развиваться. Про безопасность. Я фотку не нашла, но тоже руководитель. Сколько раз он говорил, берегите свое лицо, закрывайте все, чтобы не сгореть, потом да, мажьте свои лица. И он сам нарушил свои правила. И фотка где он полностью оббинтованное лицо. Марвечка там со всеми прибамбасами, чтобы быстро восстановиться. Uh, ну, это тоже одна из uh, таких частей, когда буквально там, через 15 минут затянуло все. Это только начало. Это я сделала фотографию на спуске. Это uh, ледник большой идет туда вниз, еще он спускается. Там много тоже наращений и так далее. И погода за 15 минут стягивает mm -hmm. туман такой, что не видно за 2 метра ничего вообще. То есть ну, мы опять говорили. Дикий мир, да. Дикий мир, да. То есть, нужно понимать его величие. Поэтому есть когда руководитель, нужно слушать своего руководителя, слышать его, по крайней мере, чтобы не было каких-то ситуаций. Также желательно, если вы сами формируете маршрут, можно взять, конечно же, консультацию людей специалистов. Обязательно в наличии должно быть хотя бы хоть на четвертом распечаточка, бумажная, и можно пользоваться картами, которые загружаются на телефоне, да, если есть палатак, ну, опять же, у меня была ситуация, когда... Вода и все, что-то попало? Нет, есть средства, чехлы вот эти непроникаемые, зипы, вот эти все нормально, ничего не промокали. более, там, если у кого iPhone, это уже последняя версия, там супер-мупер-пупер непроницаемая, потому что все нормально, защитные. Но карты нужны, даже если ты потерялся, чтобы хотя бы вот просто включить телефон даже на последних там, 10 или 5 процентах, хотя бы офлайн карта, естественно доступ, потому что интернета чаще всего нет. В Европе есть, и то не везде в горах бывает, ну по-разному. Так ты где ты находишься. Ответки можно сразу выставлять, если ты знаешь точно где ты будешь, то можно сразу выставлять. И в руках должна быть хоть какая-то карта, в любом случае, чтобы ты мог хотя бы понять, где ты находишься, чтобы сориентироваться и хоть куда-то выйти к ближайшему населенному пункту. Экологический туризм предполагает также наличие транспортных средств, использования, да. которые экологичны. Да? У нас сразу в голове всплывает велосипед, вот. но не нужно как правильно это сказать? Не нужно быть дебилами, <связь> <связь> <связь> я говорю как есть, потому что ну, вот на этой картинке, да, люди едут по маршруту, в горах видно уровень высоты гор, да, там есть тропы, как бы люди ездят. А это я называю дебилизмом, потому что группа людей – это не мой велосипед, я просто надо чтобы оставить в памяти. Решили пройти вокруг Эльбруса, проехаться на это, чтобы они еще едут, но mm -hmm. по факту реально они просто эти велики а по камням тащили. Зачем? Ну, просто тащить велик в город. Ну, mm -hmm. ну да, в чем, в чем, в чем прикол? Рекорд? Ну, в общем так вот. Ну, и поставили какой-то рекорд. Так. Виды транспорта же бывают еще разные, я здесь не все даже показываю. Ну, естественно, хотелось бы меньше, да, меньше этого, больше этого меньше не этого, больше верха да, больше вверх, более экологического хотя, хотя вот опять же например да если рассматривать самостоятельное путешествие то например вот вроде бы казалось более экологический транспорта поезд но цена на поезд сейчас в Европе такая что она будет дороже машины но в Европе есть Эко машины, которые электромобили. электромобили, да, то есть можно выбирать машину хотя бы выбирать не старую, чтобы минимизировать вот эти э, выбросы. Если мы говорим про поездку в горы, но ну, тоже также желательно учитывать, что если мы едем куда-то на природу. Там уже вот такие букашки, таракашки, насекомые – это их дом, это их квартира, это их среда, это их среда обитания. И нужно ну, быть более внимательным, более аккуратным. Понятно, что если это развил улитку, не специально, как бы. Ну, вот да, да, это не про фанатизм, это да. про… Да, ну, понятное дело. Ну, там, не надо там молиться, стуккарм там, а чему-то вычитывать что-то, что ты там кого-то раздаю. Очень классно наблюдать еще в природе, вот мы, например, видели, я первый раз в жизни видела такое явление, когда через перевал на высоте там три с половиной тысячи метров целая стая бабочек перелетала из одного ущелья, через гор в другое. Ветер сильный, я вижу, как они с трудом справляются, сопротивляются этому движению, но это... Но у них красота, да, у них этот маршрут есть. Как бы мы не сопротивлялись этому маршруту, мы просто наблюдали за этой красотой. Э -э вот тоже сделала летом фотографию, да, когда машина припарковалась. Mm -hmm. ну, не знаю, мне кажется, что ему просто сняли номера за это. Ну, мне кажется, просто он делает это не первый раз уже такой, когда у людей обычно паттерны, они рабочие. То есть если это есть у тебя на фотографии, вероятно, в его жизни это было уже не раз. В Но мы же говорим за экотуризм, то есть... Да, мы говорим про эко-мышление. Про эко-мышление, да. Если мы в чате города, то тоже быть более аккуратным, если мы на машине, чтобы быть более аккуратным. Зачем все эти ограничения? Ну, наверное, не просто так, да, не зажигать летом в сухом лесу. Есть ограничения, всегда говорят, когда засушливое лето, mm -hmm. что нельзя полить костры. Понятно, mm в -hmm. Да, и мы сейчас наблюдаем все эти причины, да, вот этих пожаров. Может быть, это не человек даже, но как бы э, это должно быть... Э, не должно быть угрозой. Не для каждой стороны, mm -hmm. не для человека думать о себе тоже. Не лезть на рожон. Mm -hmm. Для животных, не для животных, не для обитателей. <свят> <свят> вот 10 заповедей эко которые сформулировала международная организация эко-туризма. К сожалению, я почему-то не нашла их логотипа, она была на английском-польском. Вот. Помнить об уязвимости Земли, планеты, потому что человек ее может, в принципе, и уничтожить. Это легко. Желательно э, не оставлять как-то, оставлять только следы, да, а уносить только фотографии. Э, это пример, э, например, да, в Египте, почему у нас с Красного моря не разрешают с собой забирать какие-то кораллы. кораллы да, вот да, они берегут свою природу, свою среду. Да, а, вижу, это я. правильно, да, это правильно. Познавать мир, в который попал, это действительно интересно. Культура народов, то есть пробовать их на национальные какие-то блюда, хотя бы пару фраз «спасибо», «до свидания», «здравствуйте», им это всегда очень приятно. Изучать географию. Вообще, в принципе, когда мы посещаем какие-то места, мы многому учимся и привносим это уже в своей стране, в своем окружении, когда возвращаемся домой. Уважать местных жителей, не покупать изделия производителей, подвергающих опасности окружающую среду. Всегда следовать только протоптанным тропам. Это тоже не просто так, потому что люди теряются, попадают в неприятности. Если нет опыта путешественника самостоятельно, ну как бы можно хорошенько попасть. Просто у меня уже этих историй очень много, а тема не совсем про. Да, да, да, да, да, да. Мы сейчас больше про окружающую да. среду, а не про нанесение вреда себе лично. Э, ну, просто да. Да, и труп, сколько людей погибало и так далее. Поддерживать программы по защите окружающей среды. Ну, просто в голове хотя бы и знать какие-то основные принципы, которые мы до этого рассматривали. Где возможно использовать методы сохранения окружающей среды своим возможностям, да? поддерживать те организации, которые следят а, за природой, mm -hmm. те как у нас, да, там Арту, Харьков Зероэс, mm -hmm. а, путешествовать с фирмами, которые придерживаются принципов актуризма, mm -hmm. если вы не можете путешествовать самостоятельно. Mm -hmm. а, почему, например, я а, с мужем, ну, как бы мы не хотели ехать с фирмой а, на... Эверест, потому что на Эвересте сейчас очень много отходов на вершине горы, потому что э, маршрут спланирован таким образом, что они говорят, вам ничего не надо с собой брать, не берите еду, ничего не берите, не газовые мы полончики, все мы все, все вам сделаем. И действительно, они все предоставляют, но они это выбрасывают на вершине Может, горы. На верху, То есть я не хочу, например, чтобы мой экослед вот там так и остался. Mm -hmm. То есть мы сейчас будем подыскивать возможность mm -hmm. или человека, который... Разрешить нам собой самостоятельно, чтобы мы взяли на себя еду, мы уже опытные мы знаем, сколько нам надо съесть, и мы сами можем себе приготовить. Дайте воду. Все. Больше ничего не надо. А зачем это? Вот, вот. я от не делала фотографии, я здесь свои представляю фотографии, да. Чтобы не было вот этого. На пустом листе. Чтобы не чтобы куда бы ты ни пришел, ты не получил раздражение изначально, когда ты только зашел место природы, а чтобы ты кайфанул не Понятно, да? Э, это янки, это я как раз про тему туалета, что если большая группа формируется идет, чтобы не было вот этих кляп-ляп-ляпов, выкопали ямку и все. Если это за кустом где-то, даже не надо ничего сооружать. То есть, в принципе, все в одну ямку, это все, а потом обратно за закапывается. Для экологического путешествия я бы рекомендовала пользоваться сайтом. Если путешествовать по Украине у нас есть экопампаковюан, куда бы вы ни приехали, вы можете, если вы настолько будете экотуристы, даже знать в сортированные пункты бутылки. Да, вы можете покупать, говорят, да, вы купил ты воду, бутылку. Если нету в городе вот этих э, пунктов приема, то можно просто по карте найти их. Если вы поехали путешествовать, увидели, что есть места загрязнения, mm -hmm. оставлять здесь можно свою заявку, она рассматривается и со временем должны ее Убрать а да. зону. Но нужно четко указать там, фотографии, выставить с разных сторон и точно указать локацию, где это место загрязнения. Mm -hmm. не Несанкционируемое. Mm -hmm. uh, есть ECOMAP Global. Uh, по Европе там, путешествия, еще mm -hmm. где-то. Uh, тоже очень удобно, можно пользоваться, uh, узнать, где есть там, например, те же секонды или mm -hmm. в то в сырье, чтобы сдать вещи, или обменяться вещами. Ну, вы попали, допустим, и посмотрели, какая погода. Нам нужна куртка, а вы ее не брали. Mm -hmm. вполне, да. Вполне, да. вполне, очень даже можно, чтобы даже не тратиться. Да, но это же есть уговоротный это... след, когда ты тратишь больше, чем а, тебе комфортно, когда ты тратишь на то, да. что потом еще требует переработки. Да. То есть ну, как бы можно, можно пользоваться, то есть поймаются уже такие карты и это очень удобно ими пользоваться. Есть и российская э, карта, э, да, там Greenpeace сделали тоже, можно по России пользоваться, если ты едешь в Россию путешествовать. А также если, например, кто не знает и не, не знает с чего начать, как вообще сортировать и так далее, Пожалуйста, скачивайте приложение, э -э эко и вам подскажут, а что сортируется вообще, а что не сортируется. Это можно даже сделать путешествие, just for fun, как игру какую-то. Э -э -э давайте сейчас мы будем экотуристами туристами там, и начинается. А что вообще перерабатывается, не перерабатывается, и вот как бы потихонечку люди могут в этом направлении продвинуться. Вот такое желательно находить, в Европе такое везде полно. По Украине у нас еще такого нет, не везде оно стоит. Можно находить, даже просто спрашивать в городе, я такой в кафешке сижу и говорю, скажите, пожалуйста, у вас в городе где-то ресторан, говорю, вы куда переработку свою бумагу, то, что у вас тут отходы собираются? Люди, информируют, есть, нету, Пошел на рынок купить, что-то там тебе надо. Можно спросить у людей, и есть люди, которые осведомленные, они могут как бы подсказать, где в этом городе есть пункты приема, которых нет на карте. Можно просто найти, да, вот такое. Это уже по территории Украины, уже мы путешествовали, когда это уже у нас было, Туры там, Запорожье, Днепропетровск. То есть потихонечку все проявляется у нас на территории. Это не то, что там, а если бы у нас стояли такие ящики, ящики пожалуйста, не ящики. Да, в городе, да, просто, просто найдите, их. найдите их. И можно путешествовать в городе тоже эко, да, не, оставляя. не оставляя следов. Но всегда, в первую очередь, чтобы не оставлять следы, нужно обращаться к тому, что ты покупаешь и в какой упаковке. Поэтому вот, изучить сначала сортировку, что принимается, что не принимается делать свой выбор осознан в сторону того, что перерабатывается, вот это уже будет высший пилотаж. Для путешествий по городам, если мы говорим про эко-набор, про эко-путешествия, эко-туризм, чтобы не оставлять, точнее, чтобы оставлять меньше след после себя. Если вы едете, ну, так как я, например, мне удобно, я люблю чтобы на рыночке сходить. Мне, мне вот это. Атмосферность вот эта нравится. Да люблю ходить по рыночкам. А они так классные, какие-то yeah. вот сумочки, боже, так смешно. Пойдите yeah, с собой нет. вот эту авоську, сумочку, и даже если вы не на рыночек пойдете, даже если вы просто в торговый центр или в супермаркет заскочите, вы все равно захотите что-то взять с собой, какие-то продукты, mm -hmm. даже если вы в гостинице остановились, а не в квартире, mm -hmm. да, чтобы себе приготовить. А, mm -hmm. Возьмите сумочку, она много места не занимает, mm -hmm. так и мешочки, они тоже очень маленькие. Или в, можно вот эти на зиб многоразовые пластиковые брать пакетики. Ага, да, да, да, да, перерабатываются, да, да. их можно тоже. Они мало места занимают и взяла с собой. Тебе нужны mm -hmm. какие-то крупы или еще что-то. Или просто даже там яблоко, ты в блок на mm -hmm. Все, он прозрачный, все видно. Это лайфхак такой. А, Чашка или термос всегда удобно, особенно если путешествуешь в холодное время года. Очень удобно. Ты налил себе чай, ты его не хочешь весь выпивать, ты в том же Старбаксе зашел где-то, что-то себе кофе горячее налил, ты просто в течение дня ходишь, я буду тебя И ты не оставляешь этот стакан дурацкий. И тебе не надо запихивать в живот сразу вот эту, mm -hmm. потому что у них объемные там, 300 мл или 400 мл сразу вот эту. Тебе не надо все сразу выпивать. А можно брать бамбуковые трубочки. Это вот кто у нас любит отдых, а-ля all inclusive с, коктейли, да, с да. коктейлями. Ну, мне это не надо. Но как вариант, да, кому-то. Да. да, можно. Ну так, чтобы выперлиться уже да. совсем. Перед всеми all-inclusive. Да. Мне не пластиковый, типа, не свой. У меня свой. Да. Да. Вот так. И набор можно тоже брать столовых приборов, это всегда актуально, потому что даже в городах, когда мы путешествуем, всегда хочется на рыночке какой-нибудь фудкорт найти, вот этот, если ярмарка какая-то, там хочется что-то взять. Но можно не набирать пластиковые посуды, а можно взять просто с собой. Можно деревянные, можно многоразовый пластиковые. наборов очень много вариантов очень много. вообще. То есть вот он минимальный набор, который можно брать с собой. А, количество вещей, которые мы берем, ну это старая фотка 2011 или 2012 год, рюкзак. Да. У каждого по одному рюкзачку. У побольше, у меня поменьше. Все. И там все, что нужно. Можно? Сейчас в моду снова входит. Сумки на колесах. Сумки на колесах. Да. Ну да, для городского туризма. Для городского туризма отлично. отлично. Да. А Любой вид туризма, городской эко или горный экотуризм, всегда начинается со списка. со списка. Всегда со списка. Иначе вы наберете всего лишнего. Mm -hmm. То, что вам просто не нужно. Если вы едете куда-то в Европу, да, экотуризм городской, вы захотите что-то там купить. Сейчас есть варианты использовать электронные карточки, mm -hmm. чтобы не даже не набирать их. То есть вы берете и пользуетесь вот этими э, скилами, потому что оно у вас в телефоне, вы уст, э, фишечку установили себе, и у вас там все, они же действуют по всей, э, по всей сети, где бы вы ни находились. А, Чем полезен а, все-таки у меня больше к горному, да? Более да, да. Склонность. К... склонность. А, ну, это свежий воздух, общения с природой, а не относительно горы. Они очень умные, они почему? Они знают, охотники перед ними или просто туристы? Доверяем. Они никогда не подойдут, не выйдут, если они чувствуются. Да. А, Сюда было собирать травы. Это самые экологические травы, собранные собственными. Пока ты идешь по всему маршруту, они в эко-мешочке, на ну, любой текстильный мешочек, угу. они потихонечку просушиваются. Э, это чистейшая вода, с большим количеством минералов, талая вода. Когда говорят, а как же вы пьете воду на вершину? Вот, вот там. Оно танет. Горелка включил 3 минуты, и она уже растала. Это свежий Это какие-то, возможно, э, прохождения для себя каких-то новых да, сложностей, трудностей. Кто-то сталкивается с определенными да, трудностями, да. выйти э, за рамки своих возможностей. Например, ты даже иногда себе не подозревал, что ты это можешь. Всегда приходят какие-то вдохновения, можно планировать что-то на будущее, потому что мозг очищается настолько, что у тебя появляются силы и энергия для того, чтобы творить. Потому что, когда ты приезжаешь на природу туда, улазь да, со, со своими намерениями, экологичностью, да, тебе взамен дается еще больше. А, это… и э, озеро. Это обычное пресное озеро. Вот оно талое. Видишь, что это? Вот это талая да, вода. Да, вода. И скупаться в таком пруду… Просто шикарно. Это и есть ähm, äh, как называется? Закаливание. Uh -huh. Это закаливание. Uh -huh. Uh -huh. По аптечке, поэтому, например, с собой в город. Ну, вот, есть люди, которые там склонны, у них есть какие-то свои заболевания. Они, как правило, да, берут что-то. Самолет, кому нужно, там что-то, если ну, болезнь там или еще что-то, да. Деткам, возможно, у кого-то шлота, или машину. Для своих вообще беру всегда минимальный напор, потому что ну, есть аптеки. Да, ну, это просто лишнее, раз. это просто лишнее, ненужное. И плюс ты себя настраиваешь на то, что там дети обязательно забыли. Что нибудь да, случится. Да. Что им Я что, зря вот этот да. Ничего не случится. Нужно просто максимально позитивно мыслить. Все остальное покупается на месте. Если мы говорим за аптечку про горы, то желательно договариваться, Literally. если у вас идет группка, чтобы опять никто не тащил ничего лишнего. Если, допустим, я беру аптечку, то кто-то другой возьмет ну, что-то другое, да, общее. Ну, на картинке все в принципе, есть и не буду перечислять. Хорошо? Единственное такое, что можно сказать, ну, каждый, во-первых, берет на себя, если есть какие-то проблемы, всегда есть если нужно перевязать бутылку ну, и остановить течение там или еще что-то вот это эластичный бинт и презерватив во mm -hmm. всяком случае долго тоже нельзя перевязывать сильно ну да нужно чтобы было... вот защита для лица естественно ну и такое таблеточки ну, да, да, ну, Мил, бы... на самом деле это немного. Это большая фотография, но объем да, ну да, что... это... пакет угу. вот. угу. э, Личная гигиена э, девушки, кто пользуется многоразовыми, э, да, Там это прокладки, э, какие-то пакетики, зубная паста, мыло, одно салфетки, чтобы в туалет ходить. <связывая> я переливаю, чтобы место не занимало, я даже в городах, когда езжу, я, я кстати, даже когда в городах езжу, а если ты остановишься в я вообще ничего не буду. Сейчас в гостиницах вот эти, которые стоят, э, да, просто да, да, да, да, рыло да, да, жидкое, вот честно, что шампунь, что жидкое в гостинице, что гель для душа, одно и то же. Я <связывая> даже вот эти разовые все не вскрываю. Да, я уже. Я вообще когда пришла, ну, то есть я это не вскрываю даже и как раньше у нас было привычное, мы с собой говорили, не надо это набирать, оно никому не нужно. Да, оно дешевое, но никому не нужно. То есть я вот как есть, оно целенькое, чистенькое, как правило, сколько так и лежит. Так и лежит. А это, подожди, куда подниму я. Это сублимированная еда, то есть mm -hmm. э, можно самостоятельно просушить отдельно овощи. Mm -hmm. Продается э, сушеная уже купаренная каша в сухом виде. Эту кипятком кашу кипятком я покуп... просто заливаю кипятком и все. Просто чтобы не было упаковки, потому что есть фирмы, которые там, харчи, едло, mm -hmm. они продают упаковки, упаковке, но эта упаковка не перерабатываемая. Mm -hmm. И она объемная. Mm -hmm. И, ну, она классная, мы в прошлом году брали, а в этом году, ну, еще с прошлого года понимали, что это очень много отходов, mm -hmm. которые мы с собой просто тягаем. Мне хотелось как-то уменьшить количество mm -hmm. отходов. Ну, это еще отходы, которые не перерабатывают. Вот. И mm -hmm. Мы просто взяли уже вот это вот все, пакетики ZIP литровые, литровые и было очень удобно. Вот так оно приблизительно выглядит. Ух uh -huh. ты! Вот, вот, практически все в ZIP пакетиках, которые mm -hmm. можно... Собавлять, все как в мешки, ткани бы складываются. Ну, есть, конечно, какие-то продукты, которые это подарок не был, которые упаковки не перерабатываются. Но это мы все забрали с собой. Ни в горах, ничего. ничего мы не оставляли абсолютно. Сказать, что ты голодаешь с таким образом в жизни, да? Мы... Не да, сегодня. Нет, мы не голодаем, вот честно. Это чертудик у меня с утра. С медом, прекрасно, с какао, с медом. Это э, способ э, сбора чая прямо на месте в горах. То есть, если разобраться, какие травы можно кушать и пить можно обалденные, полезные чаи еще при этом пить. Э, мы не разжигаем костер на горелке, мы все это делаем на горелке. есть, мы, то есть для себя, мы не ломаем, мы ничего не оставляем. Да? Если это летнее и засушливое там еще что-то, то это еще и безопасно. Если мы говорим про город, э -э, пить, просить чашечки, просить, потому что все ждут, что вы спросите, а по привычке вам дадут. Если ты не говоришь, что тебе дадут Да, Либо берешь с собой какой у тебя есть стаканчик, либо терморчик, чашка. Э -э, искать кафешки, которые тоже уже стремятся к экологичности. Да? вот есть стеклянные трубочки, макаронины. Uh, не на атериалке пластиковой, а это просто в городе можно брать с собой очки, чтобы не покупать новое. Макдональдс – это уже мой высший пилотаж, когда ты пришел и забрал все с собой, потому что пока в Украине Макдональдс не сортирует, но в Риме уже сортирует. Скорее всего, да, у нас это тоже скоро будет. Отказаться от вот этого. Uh -huh. а, да, то есть отказаться от вот этого, чтобы было минимум вещей и не набирать ничего лишнего. Мы говорим, опять же, об экологичности, смотреть на погодные условия. Я знала, что будет дождь, у меня есть дожди, но я не знала, что будет так холодно. Мне пришлось купить куртку, опять же, из соображения, да? А ты знала, что тебе нужна какое-то пальто, ты хотелось uh -huh. бы планировал, можно его купить где-то по дешевке со скидкой. Там. И если у тебя есть вот там карта, то можно его купить вообще за, да. за Вот так да. выглядит ага. до. Да. А, то есть минимум вещей. А, потому что есть список. Угу. Потому что есть список. Я не буду проговаривать все. И для девочек лайфхак всегда взять с собой какую-то одну красивую платье, не важно, даже если оно будет очень мятое и там все должно ныкаться, все равно оно, не... оно будет классно смотреться на всех подушках. А возможен ли горный туризм с детьми? Ну похоже, что да. Да, возможно. Возможно даже и раньше, то есть можно из трехмесячными, из полугодовыми. В моем случае первый раз. Мой первый ребенок поехал в горный туризм в животе. Я просто приехала и дышала свежим воздухом. Все. Ну, а второй раз она поехала уже зимой, когда ей было полгодика, пока папа катался на склонах. Я просто с коляской гуляла. Ребенка было полгода. Перелет и... ⁇ все возможность. Понятное дело, что такие маленькие малыши, там годики, да, они не будут ходить. Их придется там в доме это отдельная да, история, но четырехлетка уже вполне самостоятельно ходит четыре годика. трехлетка по маршрута прошла самостоятельно. Это сколько это, не 17, 17 на 2 это сколько, 8 километров, ну, она где-то прошла самостоятельно. Это они маме делали украшение, подарок к дню рождения, палатку. И что я забыла сказать? и как вообще вот эти вещи могут быть связаны. Это мировоззрение? Да, это мой новый э, такой лайфхак новый. У нас каждая э, страна э, хочет минимизировать отходы у себя. Mm -hmm. э, Швейцария, которая говорит, что они Zero Waste, на самом деле все свои, э, весь свой пластик, который не может э, переработаться, Третьей страны в Китае. Поэтому, вот я считаю, что каждый, кто приехал, вы купили какую-то упаковочку с Польши, с Германии, какую-то, да, она не перерабатывает. Придержите до отъезда в эту страну и верните производителя. Ну, представляешь, если от каждого возьмет ссылочки китайских игрушек. Что это у нас будет? Да, да, да. Ну, потому что. На самом деле, да, очень много мусора. И куда его девать, как ну, бы нужно ли мне там столько мусора. Да, и как оценят ли они? Оценят ли они или нет? Все, это видео мы с тобой просто посмотрим. Да, что давай. было бы. Наши украинские сняли, ребята. Так, я ж могу тогда сделать? Да. Оно запустится. Да. А звук будет слышал? Сейчас посмотрим. А звука нет. Давай выключаю это. Я тебя да, просто послышался скинешь да там просто в этот самый. Так, спасибо. У тебя есть какие-то вопросы еще, может быть? Что, что Мне кажется, хорошо. Мне кажется, плотно. Все. все. Я закрываю. Спасибо большое. Меня не закрывай, а закрою вот, вот, вот запись, запись которая. А, ну, Давайте да. вот так. Давайте. Давайте. Давайте. Давайте. Давайте. да? Давайте. Давайте. Давайте.